Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Хиро, и добро пожаловать на обзор модов. Сегодня мы обозреваем мод на Touch Ганс. Я не буду рассказывать полностью о, вс о всем, что здесь есть, я вам просто расскажу о пушках и что... Ну и о патронах, о бойлинг, короче говоря. Ну и, конечно же, как они крафтятся. Может, следующий обзор мода мы будем обозревать броню, но точно не знаю. Давайте тогда начнем сейчас с малого. Это щиты. Три щита. Первый такой стеклянный, ну, с бронебойным стеклом. В принципе, я не знаю, насколько он нормальный такой или ненормальный, не знаю. Давайте сейчас... Блин, где здесь скелет-то? Вот скелет. Сейчас тогда подождите. Все, ребят, тут мы готовы. Давайте тут сразу же установим Spawn Point. Теперь гамимод. Ноль. Ай! Ну давай, стреляй. Чего ждешь? Опа, отразил. Да, теперь этот. О, нормально так. Ё-моё, что за ерунда? Тихо. Э, Идите. Ай-ай-ай-ай. Фух. Все, всех убрали. Второй у нас щит тоже точно с такой же надписью, только с одним таким тоненьким стеклом. В принципе, вы увидели его работоспособность. Дальше у нас теперь уже вот такой вот щит. И окошко здесь бронебойное намного-намного больше. Через него ведь лучше, но все-таки как-то так. Ну да, ладно. Так, давайте посмотрим крафт. И получается, первый щит. Крафтится из э, стальных слитков. Нужно 6 стальных слитков. Любой вид стекла и обычный щит. Щит крафтится так. Э, Подождите-ка... Ага, ну ясно, подождите. А, стальной слит делается из стальных самородков. А это, ну короче, можно просто найти... Руду, которая. Это она выглядит. Получается, выглядит такая руда. Ах, сейчас бы еще найти. Это нет. Медная, уловяная. Ол... Ну, короче, где-то вам нужно ее найти в шахте. Здесь я не найду. Ладно, давайте посмотрим тогда крафт следующего щита. Нам понадобится обсидиановая стальной... стальная пластина. Любой вид стекла и также щит. Итак, нам понадобится, чтобы сделать обсидиановый стальную, стальную пластину, нам понадобится обсидиановый стальной слиток. Чтобы его получить, нам понадобится заклеенный за ствол. О, господи, ребята, да. А он как делается из обсидиановых слитков? Зачем тогда крафтить? Трудиться. Короче, вы поняли, как крафтится вот этот вот. Вот так вот. Нам, для, вот, нам понадобится, чтобы сделать вот такие вот пластины, нам понадобится вот такая вот такая вот штука. Вот эта. Вот, вот, вот это вот. Сюда вы кидаете стальные с... сидиановые слитки и все Крафтится эта штука. Вот так вот. Ну, употребляться в крафте я не буду. Потому что сейчас у нас. Обзор такой. Ну и последний щит у нас крафтится из карбоновой пластины. Тот любой вид стекла. Даже, может, обычный вид стекла. Он делается из карбоновых волокон. А они, в свою очередь, из алмаза и порошка. Короче, в этом мы делаем. только учиться и учиться. Ну что ж, на первое мы сделали обзор. Это щиты. Дальше у нас идет сам Давайте я тогда возьмем вот так вот несколько оружий. Пушек. Так. Первый это у нас самопал. Стреляет он вот так вот. Давайте проверим на слайме. И... Большого слайма он уничтожает с первого... С двух выстрелов или трех где-то так. А средних уже с первого выстрела. Что ж, э, крафтится он, да елки и крафтится это оружие вот так вот. Нам понадобится каменный ствол огнева и деревянная ложь. Деревянная ложь крафтится вот так вот. Из любого вида дуба, такого дуба. Э, из огнева. Ну, все знают, как крафтится огнева. И каменный ствол, он делается из камня патроны к нему патроны патроны к самопалу вот такие вот каменные пули так давай тогда возьмем их и посмотрим как они крафтятся нам нужно три булыжника и порох понятно все это мы выкидываем дальше у нас идет э, двухствольный дробовик по типу самопала, только крафтится он в два раза сложнее. Потому что нам понадобится 12 железных слитков. Также нам нужно будет угробить свои нервы, чтобы добыть себе кремень. А, понятно. Uh, ну и деревянная ложь. Чтобы зарядить его, нам понадобятся патроны для дробовика. А они красятся вот, вот так вот. Медный самородок, порох и свинцовый самородок. И у нас, получается, патроны для дробовика. Mm. Все, это мы тоже выкидываем. Дальше у нас идет всем известный револьвер. Ну что ж, сначала обозреваем обычный стандартный револьвер. Он делается из железного ствола. Механическая деталь это шестерня. Ее, а да, ее можно скрафтить вот таким вот образом. Деревянная ложь и также огнива. Такие патроны его вот для револьвера. Крафтится вот таким вот образом. Здесь нам уже нужен свинцовый слиток, а не медные самородки. Что ж, э, револьвер мы обозрели. Сделали на него обзор. Теперь переходим к золотому револьверу. Кра делается он точно... Ну, точнее, это и есть самый обычный револьвер, только он... Его нужно обложить золотыми слитками. Также для него нужны те же самые патроны. Так что ничего интересного. Дальше у нас идет П.П. Томс. Да попадись ты в этого слайма. Видать, не попаду. Вот, пошла, пошла, пошла, пошла, пошла, не получилось, сбросила. Ну что ж, давайте смотреть его крафт. Так, нам понадобится... Железный ствол, который мы уже узнаем, крафт, деревянная ложь, тоже которую знаем крафт, Железный, с, железная стволная короб, коробка. Крафтится она вот таким вот образом: кусочек, кусочек железа, механическая деталь, то есть шестерня и три, и три железных слитка. Также нам нужен магазин для Пп. То есть П.П. Томпсона. Крафтится он вот так вот. Кусочки железа и шестерня. Чтобы зарядить такую, вот такой вот магазин, нам понадобятся патроны для от, от револьвера. Понадобится нам магазин для самого П.П. Томпсона и, и револь, ну, патроны от револьвера. Да, вот. Все, мы Поняли, как он стреляет, поняли, как он крафтится. Можно сказать, это прототип АК-47. А Калашникова, короче. Видите, как он немного так похож, как будто первая модель. Ну, раз мы заговорили про калаш, автомат, точнее... То... Вот так вот выглядит АК-47. Стреляет он невероятно мощный, а крафтится то он в два раза сложнее нам нужно закален закаленный ствол он делать из обсидиановых слитков также мы знаем как крафтится железная ствол ствольная ствол ствол ствол ствол коробка нам понадобится любой вид дуба и магазин для штурмовой винтовки, также деревянная ложь, где крафтится штурмов... магазин для штурмовой винтовки. Крафтится он вот так вот, только нам понадобится стальной самородок. А чтобы его зарядить, нам понадобится винтовые патроны, они делаются из таков винтовых патронов, а он в свою очередь делается из винтовых патронов. Короче, все запутано. В общем, вы найдете вот эти вот винтовые патроны, вот эти вот как господи не винтовые, да, ви... винтовочные вот. Их найдете вот в таких вот постройках, вот, сейчас подождите, вот в таких постройках. Или же вон в тех постройках, или же вон в тех постройках. С АК-47 АК мы разобрались, теперь перейдем мы к винтовочке такой. Ну, а так она называется, болтовка. Смотрим, как она крафтится. Любой вид стекла. Железная пластина. Железную пластину мы знаем, как получить, как и обсидиановые пластины. Деревянная ложь. И тут, в общем, закаленный ствол, он делается из обсидиановых слитков, как и в прошлом крафте. Чтобы зарядить эту штурмовую винтовку, так сказать, нам понадобятся винтовые, винтовочные патроны. Давайте тогда сразу же... Да еще про характеристики всех этих пушек рассказать. Да ну не. Давайте лучше проверим мощность. Ёлки-ёлки. С первого раза вынесут. А если скелета? Ну это... В зависимости. Я с помощью пушки выполнил ачивку. Зашибись. Ну что ж, э, обзор этой пушки мы сделали. Переходим к штурмовой винтовке М4. Ого, ребята, тут уже посложнее крафты. Кусочек железа, любой вид стекла. Пустой магазин для штурмовой винтовки. Э, железный слиток, редстоун э, и закаленный ствол. Э, стальная ствол... ствол Стальная ствольная коробка, она, из вот таких вот э, стальной слиток. Механическая деталь закаленная. Она делается так же, как и обычная, только из обсидиановой пластины и незерского кварца. Э, и также пла пластиковая ложь. Теперь у нас пластиковая. Она делается из пластиковых листов. Но логично. Можно приблизить, но не слишком так близко. Но уничтожает, я вам скажу, нормально. Ну что ж, давайте теперь посмотрим, как заряжать же ее. Она заряжается вот так вот. Магазин для штурмовой винтовки. И винтовочные патроны. Фух, это оружие мы закончили. Дальше у нас диверсант. Практически, прототип вот этому оружию, только у этого есть прицел и лазерная метка. Правда, она не очень так далеко влияет лазером. Так. Давайте подстрелим кого-нибудь. Она, кстати, ребята, тише стреляет, заметили? А у нее вот, у нее вот здесь вот-вот э, глушак стоит. Давайте посмотрим крафт. Ну, он крафтится, скажу вам, никак. Его невозможно скрафтить. Его возможно только найти. Интересно. Что ж, первую колонку мы закончили. Обзор у нас остается еще несколько, так сказать, куча даже не несколько, а куча. Эта часть разделится на две части. Первая это нашей оружие, а, а потом это уже космические какие-то пушки будут. Теперь у нас пистолет, дробовик, э М10, стоп, МАЗ10, ног, огнемет, базука, мрачный жнец, чего, гранатомет. Аук, э -э ручной пулемет. Не знаю, ребят, а вот ты... напишите в комментариях, миниган в реальности, в реальной жизни существует или это просто такая выдумка. Что ж, у нас <звы> очень громкий пистолет, крафтится он. Вот таким вот образом, из пластиковых листов, механическая, механическая деталь, которая закаленная стальная пластина и закаленный ствол. Как эти предметы крафтятся, мы уже знаем. А вот что по поводу обоймы для пистолета? Крафтится о, она вот так вот. Железный слиток, механическая деталь и кусочки железа. Что ж, в принципе, да. А, не, нет нет, нет. дайте-ка, я же не, вам не показал... Как заполнить обойму? И она заполняется вот так вот. Все, первое мы сделали. Дроблю. Тоже громкий. Не вышло у нас подстрелить. Слайма, ну ладно. Стальной слиток. Закаленный ствол. Стальная ствол... ствол, ствол, ствол ствольная коробка и пластиковая ложь. Это мы знаем, как это все делается. Все. Но вот а как делается стальной слиток? Он делается вот так. А, стоп, подождите, мы же уже его показывали, точно. Я его показывал. И патрон для дробовика. Он красится вот так вот, напоминаю. Теперь у нас вот такой. Он это у нас МАЗ-10. Магазин для ПП. Ага. Значит, магазин для ПП это. Ну, понятно, короче. Покажу. Он уничтожает вообще. Вот так вот. Прям как, не знаю, как пуля какая-то. А, пластиковый, пластиковый лист, кусоч кусочки железа, стальная стволовая коробка, закаленный ствол и магазин для ПП. Показываю еще раз, как он крафтится. Вот так вот. Все. Дальше у нас базука. <смех> Зашибись. Самое такое. Ладно, ладно, ладно, ладно. Мы разошлись немного. У нас все таки обзор мода. Базука. Крафт и... Очень простой, но чтобы вам побегать за обсидиановыми слитками, вам придется постараться. О, ракета, крафтится у нее вот так вот. Кусочки железа, динамит и порох. Также у нее есть реактив, реак, ре, ракета, скоростная. И также тактическая... Атомная бомба. Давайте-ка это мы сейчас посмотрим. Немного подлагивает у меня. Хочу вам сказать, что завтра будет стрим, так что не пропустите его. Нельзя пропускать ни один мой стрим. Это, это, это, ну, это уже это преступление против человечества. Так, скажу. так ставим верстак. Берем вот так вот, смотрим, как... Ага, ah, понятно. Теперь э, ставим его сюда, вот это, и вот так вот. Все, у нас теперь ракетно-тактическая бомба. ты! Обалдеть. Ребят. Так, это сюда это сюда. Базуку, эээ, подождите, базука нужна. Господи, ребята, я не помню, какие у нас тут были пушки-то. Так, давайте все это очистим. Возьмем по, по новой. Так, пистолет мы обозревали. Дробовик. Это вот это. Так, у нас огнемет. Базука. Так. Так, так, так, так. Возьмем тогда сразу такие. Ну, вы видите, это атомный взрыв какой-то. Дальше у нас огнемет. Все, базуку можем выкидывать. Дальше у нас идет огнемет. Огнемет у нас крафтится вот таким вот образом. Здесь у нас уже идет... Насосный механизм. Он крафтится вот так вот. Любой вид стекла, железные кусочки и поршень. Поршень крафтится вот так вот. Вспоминаем, как крафтится стандартный Minecraft. Железная ствол, ствол, ствол... Ствольная коробка. Alla, пластиковая ложь. огня И топливный бак. Топливный бак у нас делается так. Он не крафтится, он делается. А чтобы сделать пустой топливный бак, нам нужен пластиковый лист. Любой вид стекла и еще раз пластиковый лист. Не, играй... Не играйте с огнем. Вот только мне можно. Я профессионал, свой водик. Дальше у нас идет мрачный жнец. Если мы нажмем на правую кнопку мыши и наведем на какую-нибудь цель ⁇ слизень, мы просто можем отвести... А нет, стой, подож... подождите, извините. Наводим, отводим. И просто ракеты летят в него. слизи. А так у него... Вот такой вот разрядный выстрел, такой сказать. Бум. Так, с этим мы разобрались. Вот так вот он круто выглядит. Дальше у нас гранатомет. На правую кнопку у нас уже ничего. А, подождите, подождите, мы же не посмотрели крафт. Про вот это я вам расскажу позже. Э -э кар Карбоновая створенная коробка. Делается она вот так вот. Из карбонов пластин. Карами керамическая деталь карбона. Она делается вот так вот. Ладно. Боже мой, ребята. Ну точно у нас... Чтобы сделать хотя бы одну такую штуку, нам понадобится. О, -о, -о, -о, -о, -о, -о. вы же поставили лайк. Нашли предателя. Ликвидировать. Все, тот, кто не подписан, ликвидирован. Не успел подписаться. Ну что ж. Заправляется он ракетой, как и базука. Что ж, мы обозрели этот мод, этот мод, хотел сказать, эту пушку. Дальше у нас идет гранатомет. Да уничтожь здесь. Вот так стреляет, и теперь смотрим её крафт. закаленный ствол, стальная ствол, стволовая коробка. А, ну да, мы пока... я показывал, как она крафтится. Пластиковая ложь и стальная пластина. А чем она... Подождите. А, а чем она, собственно говоря, заправляется? А! Ну, заправляется в смысле, заряжается чем? Вот таким вот... Гра... Такими гранатами, можно сказать. А они, в свою очередь, по-моему, не крафтятся. Я точно не помню. Не, они делаются вот так вот а нет подождите это ну да это она что ж дальше у нас аук вот так вот, тихо он стреляет есть прицел Уничтожается пару выстрелов. Теперь смотрим его крафт. Ух, ребята, я же уже по... мне когда поднадоело говорить. Стекло, Любой вид стекла, стальная пластина, стальная стволовая коробка, закаленный ствол, пластиковая ложь, магазин для штурмовой винтовки и пластиковый лист. Он так крафтится. Все, окей. Все, вы поняли, как это крафтится. Это все, что... Нам нужно Фу. ужасное оружие, так сложно крафтиться. Это у нас прототип такой. ну не прототип, даже не знаю, ну короче прототип минигана. Это у нас что это у нас Руч... ручной пулемет. Любой вид стекла закаленный ствол, закаленная стол столовая коробка, пластиковая ложь, редстоун и магазин для пулемета. Крафтится он вот так вот таким образом, а вот это крафтится у нас и вот таким вот образом. Фу, господи, У нас остается еще несколько видов оружия. Думаю, миниган мы не будем обозревать, потому что, да, ребята, вы замучаетесь его делать, так что его мы не будем обозревать. Дальше у нас снайпер снайпер э, снайпер снайперская винтовка. Бум. Делается она вот так вот: два алмаза, Обсидиановая стальная пластина, два закаленных ствола, один закаленный ствол, стволовая коробка, магазин для. Ого, так это у нас тут новый магазин делается он вот таким образом и пластикового ложь. Все. И так дальше у нас вект, вектор. Фух. Крафтится он вот таким вот образом. Магазин для ПП. Закаленный ствол. Закаленная ствольная коробка. Пластиковая ложь, редстоун и белый слиток стекла. Ну или любой вид стекла, и у вас получится это. Сделать эту ту, винтовку. Фух! У нас остается еще немного. У нас остается это оружие. У нас остается это оружие. Это оружие. Это оружие. Вот это. И вот эти вот и все, ребята, наша первая часть обзора уже закончилась. Это у нас такая граната, такая вот гранатная с рукояткой. Граната с рукояткой делается вот так, таким образом. Очень простой крафт. Дальше у нас оскольная граната делается она вот так вот таким образом. Берем. Сюда. Все, с этим разобрались. С этим тоже. Дальше у нас бур. К сожалению, бедрок не может прорубить. Пробурить. И вот таким образом. Также она может ломать любой вид руды. Но нам это не надо. Делается вот таким вот образом. Головка бура обсидиановая, крафтится вот из обсидиановых стальных пластин. Из топливного бака. Из закаленной закалённая ствол, ствольная коробка. Пластиковая ложь. И механическая, де, механическая деталь карбон. Я уже замучился. Дальше у нас ракет... Чего? Ракетница с самонаведением. Готовчик. Эти оружия должны уничтожить взрывом. Только если вы в лаву положите их. Что ж, крафтится он вот так вот. Ракетница, закаленный ствол, закаленная ствольная коробка и, с, и любой вид стекла. Только не панель, а блок стекла. Дальше у нас идет элитная элек электросхема. Она крафтится из золотого прово про провода, из золотого провода, из лазурита. Крафтится золотой провод вот так вот. Дальше у нас еще электросхема, она делается вот таким вот образом. Рыцтон два зеленых красителя, два рыцтона, железная пластина и четыре медных провода делаются они вот таким образом. Все, с этим разобрались. Бензопила. Нажимаем на правую кнопку, она может рубить человека, ну то есть ну мова. Нажимаем на левую кнопку, она рубит так дерево. Крафт. Вот такой вот. Механическая деталь из железа. Железная пластина. Железная ств ствольная коробка. Пластиковый лист. И топливный бак. Фу, С бензопилой тоже покончили. Силовой кулак. Я не знаю. Распредсобление. Этой штуки. Но наверное он делает вот так вот. Да. Теперь я только сейчас понял. Чё, на меня полез? Это сейчас... А, тут уже ничего нет. Крафтится эта штука. Вот так вот. Баллон с сжатым воздухом. Он делается вот таким вот образом. Два... Две шестерни из железа поршень, железная пластина и железно-столновая коробка. Она делается вот так вот. С этим тоже покончено. Дальше у нас последнее. И мы закончим этот обзор. Винтовка то только помощнее. Боже, давайте я уже сделаю эту мирную сложность. Крафтится она. Вот таким образом. Любой вид стекла. Блок стекла, точнее, любой. Пластиковый лист, алмаз, пластиковая ложь, э э э закаленная ствола, коробка, закаленный ствол и магазин для штурмовой винтовки. Все. Я наконец-то, ребята. Закончили. Мы с вами первую первую часть обзор мода на Теджиганс я счастлив. Что ж, не забудьте подписаться, поставить лайк и нажать на уведомление, чтобы не пропустить мои новые ролики, а также стримы на моем канале. Завтра будет стрим, так что не, не пропустите его. Мы будем с вами играть, если кто... Сразу говорю, если кто у кого появились вопросы, на чем я играю, я играю на т-лаунчере. Так что если вы хотите сыграть со мной на моем сервере во время стрима, скачайте это лаунчер, и вы сможете со мной играть. Ну а так, с вами был Хира. Всем удачи, всем пока!